Меня зовут Екатерина Вельк, город Санкт-Петербург. Я выпускник 22-го потока курса «Риэлтор, профессия и бизнес». Более 15 лет я работала бухгалтером и некоторое время назад решила попробовать себя в новой сфере деятельности, в недвижимости. Изучив большой объем информации, я пришла к выводу, что только в этой профессии, можно достаточно быстро поднять свой доход и осуществить все то, о чем так долго мечтала. Но я не понимала одного. Не понимала, как действовать, как работать с клиентами, что говорить, что не говорить. И вообще не понимала, где брать этих клиентов. Как сделать так, чтобы они пришли именно к тебе. И вот однажды также в интернете я увидела рекламу данного курса. Я не сразу, конечно же, зашла на него, очень долго сомневалась, около двух месяцев я думала, размышляла, смотрела видео бесплатные от Дарьи и Антона. Я также посещала бесплатные вебинары, которые предоставляли ребята. И... В итоге я, конечно же, решилась, о чем ни капли не жалею. Первое, что, наверное, меня привлекло, это сумасшедшая энергетика, которая исходит от Дарьи и Антона, благодаря которой ты забываешь о страхах, о сомнениях, все плохое уходит из твоей головы и остаются только цели, твои мечты, которые ты постоянно держишь в голове и все те инструменты, которые они дают, и уже в тот, в тот же миг готовы применять. Ребята в доступной форме излагают очень сложные вещи, доносят до каждого студента курса все тонкости, все нюансы данной профессии. Также Отдельно бы я хотела отметить кураторов, помощь кураторов и помощь технической поддержки. За время курса ни один мой вопрос не остался без внимания, без ответа. И до сих пор, вот уже курс закончен, но мы также задаем вопросы, просим проверить свои рекламные кампании, сайты, то есть достаточно быстро на них получаем ответы. Помимо крутых инструментов, которые теперь у меня есть, также у меня есть свой сайт, который работает, приносит заявки. И также я теперь умею настраивать рекламу. Это очень круто, это очень большое достижение, я считаю, для меня. Вот. Я бы хотела сказать огромное спасибо Дарье, Антону, их большой команде. Коллегам своим и новичкам, кто только-только входит в профессию, я хочу посоветовать, чтобы вы не сомневались, не боялись заходить на этот курс и пожелать всем успехов и больших продаж.